Не, ну вы чё на ну приколе? Опять про промокод забыли? Скрипач, промокод в описании. <музыка> Так, ну чё, я стал продавцом оружия. Посмотрим, чё у меня там по голосу. Что по оружию я могу носить? НЛР, Нон РП, таблица оружия. Продавец оружия может носить вплоть до пистолета. Спецоружие это шо, блять, вообще? Ну, спецоружие это, это шо? Нон РП ган. Также присутствуют некоторые донатные оружия, которые разрешены почти всем профессиям. Таким оружием является арбалет, мины, гранаты, ковбойка, АВП и гипершотган. Такое оружие будет записано как спецоружие. Делор я могу носить, ковбойку могу. А, ну все, спецоружие. У меня есть холодная катана, гранаты, ковбойка и делор, Вай. которые я могу таскать. Заебись. Вай. Заебал ты мне звонить уже. Опять попрошайничать будете, у меня, блядь, кредиты. Лицом стене раз. Лицом к стене два. Да иди нахуй. Блядь. Пошел нахуй, черт! Давай, давай, да не, не, не, этот магазин не подходит. Вот. А кого я пизданул? Кегу, бандита? Серьезно, блядь? Или кого? Где можно магазин построить? У себя в шопе. Да шутишься? Шо? И что там мне его сделает? сломает. Ты ровно закрой. А мне Мужики, забудьте про это. Пошли со мной. Я армия терпят, вот, у меня армии торкает вот понимаю самозащита, -за но я не выбиралась. Нет. Ты... Ты... Ты за что его сейчас звонить будешь? Самозащита? Нет, вот я просто все. спрашиваю. Ага. Вот он он, ага, ну Ты... все, может. Он меня а. спровоцировал. Я, я, я его тогда забираю. И я его предупредил. Вс, я его забираю. Он не послушал, Сири полез. Че такое? Я, он меня спрашивает, а где можно построить магазин? Все, типа, у тебя все в жопе можешь построить. Все. Говори, сейчас зашутишься, по хлеба не купуше, там ну, слова. Том я подхожу и говорю, слышь, что ты там сказал, про мать. Я сказал, сломаю ЕБЛО. Это... Ну, я, я и я слово два, это прикило, потому что я тебе даже ничего не подпишу. Так, Хули ты сломал, лезешь ну. на рожон Ну, если судя по православным тебе не было, то причин его убивать То есть вы по делали, надеялись Удой он достал кулаки И просто, грубо говоря, ударил мимо Но он под себе не попал Бля, ну, там, там типы и, и, типа, и проманики говорят Ты что? там типы и проманики говорят По-любому это какой-то нелегал И если я его трону просто кулаками Меня еще и ограбят, блядь Ну, в данный момент Он себе представлял какую-либо угрозу же. Конечно, Нет. я в гетто нахожусь И на меня чел лезет с кулаками в чем была проблема его просто поставить лицом в сне. Отойти на безопасность. В смысле, в чем была проблема? Какой безопасный расстояние вблизи ко мне находился? Куда я отойти смогу? Я стоял у людей, спрашивал, ну, где мне магазин строить. Ну, предположил, вот такая ситуация, я направил на себя оружие. Точнее, ну, вот я с кулаками стою, я промахиваюсь. Ну теперь рядом с тобой просто. Ну, а он И лезет дальше попрекал. на оружие с кулаками, ты понимаешь, нет? У кого тут еще нарушение? Нет, ну, ты никакого. достал оружие, когда я вот так вот к тебе подошел с кулаками. Ты уже потом достал, начал меня вот так вот стрелять. Ты ударить меня пытался, но ты не попал. Но ты все равно шел с кулаками начало, у которого ствол. И тебя предупредили. Но не был в руках. Тебя предупредили. Тебя предупредили, говорю тебя предупредили. А чем все? ты недоволен? Ты язык свой распускаешь, потом получаешь по еблу. Давай чем что ты недоволен? и хребаник не... Я тебе не... сказал, я тебе не ебло не сломаю, Я не... тебе сломал его. Да. Вот, что ты лезешь-то? Я спросил нормально, ты мне ответил таким образом, и я тебе так же. сейчас мы там посмотрим, там я уже дам свой. А, подожди, у меня вопрос такой. Слушай, а у него ж не было этой причины на меня лезть с кулаками, как таковой. И это уже, считай, не РП ситуация, потому что у него тоже нарушение, значит, будет. Кстати говоря, вот этот вот аргумент, который вы только что услышали, я придумал не сам, а мне его подсказал один из моих подписчиков в одном из прошлых видео. Так, смотри, мятбой, то есть он полез кулаками, при этом он тебе не наносил никакого урона, ты достал рожьи, его убил. На если я не отходил и стоял тупил, он бы мне нанес урон, в смысле, Это чел на меня полез сам, это первое, без причины, и он начал меня оскорблять тоже, без причины, это второе. Я тебя оскорблял, страшно слышишь, что бы то назвал. То есть ты не говорил ничего Понимаете? такого, что могло бы меня обидеть. Ага, а две секунды назад ты просто я, сказал, я тебя обзывал, да? То есть а ты не говорил такого, серьезно? Он сказал себе ну, по его демке, он сказал то, что ну типа, извиняюсь за выражение, вы построил магазин у себя в жопе. Ну и что, это нормальный ответ? Я тебе сейчас скажу, разбери жалобу у себя в жопе. Что тебе, не обидно разве будет? Или же не неприятно? Я такого не скажу, как минимум потому что я адекватный. И со мной адекватно говоришь. Ты... Ты я его предупредил. Ну так и у тебя, значит, Нет. тоже неадекват, как минимум, уже. Вот ты и ответил на свой вопрос. Ну смотри, сейчас тяжело сейчас точнее мои вышки. Оскорбление игрока человека, а не персонажа по РП на основе его личностных качеств. Он мои личностные качества не мог никак знать. Ну вот, сзади посмотрим. А, подойди к ней, смотри. Ситуация такая. Вы э, стоит продавец оружие, Убивать человека за то, что он тебе кулаками ни разу не попал и нанёс меньше 20 урона, его расстреливать ковбойки, это не, ре... не Тупо очень короче. Да. Вы понимаете, нету, что он неадекватный. Я стою в гетто-районе, ко мне подбегает какой-то чел к толпе, где я спрашиваю. И говорит о том, что вот, построю магазин у себя в жопе. С какого хера он так со мной разговаривает? Я ему первый раз текстом сказал то, что, ну... Да шутишь, я тебе еблов сломаю, я его предупредил, понимаешь, я дал ему угрозу, я я, я его уже перед фактом поставил, что я вот эту хуню терпеть не буду Он все равно полез со мной драться И если бы я просто бы не отходил То он бы все равно нанес бы мне Какой-то урон, а потом возможно Еще и ограбил. Вопрос Почему я должен, как Не испытывая угроз каких-то к жизни Ну, тупо потому, что он не попал Не нанес какого-то урона, но сам факт То, что он спровоцировал это И он это начал сам, и он это продолжил Почему я тогда в этом случае виноват? Идет такая фишка, что если человек добьет. Кулаками ты его можешь расстрелять с любого оружия, когда тебе наносится больше 20 урона. Блин, yeah, ну он раза два-три махал кулаками, это на демке видно, если yeah. вы смотрели демку, это понятно по демке. Ему просто yeah. вот повезло в этот момент то, что он просто по мне не попал. Ну, но по то, он, что он махал не просто не по воздуху, он. чтобы напугать меня, ну я в этом очень сильно сомневаюсь. Не, он же по тебе никакого урона не нанес? Ну ты понимаешь, потому что я от, отходить начал и достал оружие. Вот поэтому он не нанес. Но он шел на оружие, когда я его уже достал. Все равно. Тем более я нахожусь, понимаешь, ты же в гетто. Там стоят не только вот этот вот бандит, это там еще стоят другие челики, и они стоят о чем то труд, возможно, нелегальном, как я понял. Да, блядь, это не Если гетто. Если он бежал наружу, то у него феррер у хотя в том случае тогда идет э, прикил. А чё фрикил-то на меня чел накинулся, я сделал превентивный удар по нему сделал Ну превентивный удар, ты его убить не можешь, он по тебе никак урона не нанесет по факту Бля, ну он собирался это сделать, ты понимаешь? Нет, то, то же самое, что если бы я, собирался к примеру... Собирался и сделал, это два времени а там, где у вас находилась потасовка, это общественное место. Ну так а хулин вообще в общественном так месте на лезет драться? Слышишь? А у меня вопрос-то, а что ты на чело в общественном месте лезешь драться? Кто не запрещает, тем более, можно один раз ударить. Нету ударить, причины ударить, у тебя не нормальной. Не у тебя нету причины нормальной. Ты провокатор. Ты провоцируешь своей речью таким мне образом. Мне, мне. И сам потом еще лезешь. Я бы ты понял, если бы я после иначе. этих слов сам на тебя полез с кулаками и отлетел бы. Я тут был бы сам виноват. Но я тебе ответил так же, как и ты мне и ты в итоге достаешь кулаки и пытаешься со мной подраться нанести мне дамаг какой-то вообще с на месте зачем да я тебе сказал дошутишься ебло сломаю я тебе сломал сломал ну вот причина была лечь с кулаками причины нет это если бы я тебе я на прикила, ровном месте подошел прикила, бы и сказал тут, это э, нет фрикила соглашусь а это кто сказал ну я пересмотрел сам демку это мою мой вердикт я пересмотрел его сейчас это слова я все же подумаю что тут нет фрикила я все же кажется есть Реально жизни, то что ну, тяжело, я... Кажется, крестись. Все, жалоба закрыта, ситуация исчерпана. Я тогда пойду. Жалобу закрываю. Если вам что-то не понравилось, там перезадай жалобу, пусть другой админ примет. Может, он уже внесет другой вердикт. Блять, он еще раз подаст жалобу. За тобой. Слежи О! за мной. Ты что, совсем дебил, блядь? Как со мной разговариваешь? Ну и нахуй ты это ты делаешь. Думаешь, ну ты вот скажи, зачем ты ну, это вот делаешь? давай еще пару раз удари, и я тебя пиздану точно Так, со мной со Ну вот вы понимаете, насколько мерзопакостное уебище на бандите мне попалось в этот раз. Русский язык поистине богат, но даже его мне не хватает, чтобы описать свое отношение к таким людям. Я вообще сомневаюсь, человек это или нет, ну потому что, блять, он теребит свой корнишон на животных. Я это потом в течение ролика пруфану, запоминайте. Слово этот ублюдок уже нарушил армию ТРП, а также Фридамаг, потому что сперва он меня ударил без особых на то причин, а теперь он тут начинает меня грабить, прямо в подъезде Жилого дома. Какой тут их несколько? Вот Кэт, который сзади тебя. Вот это Два. Ну, я стою и так. Убрасывай под ноги. Десять тысяч под ноги выбрасывай. Ну, вон, смотри под ноги. Они... И еще, ребята, не забываем то, что я изначально заходил сюда поиграть за продавца оружия, а именно по отыгрывать РП оружейника. Посмотрел в сумку, слэшми достал что-то из сумки, застегнул сумку и так далее. Тогда мне еще не пришла идея в голову создать умный дом. Но вместо этого я снова расхлебываю кашу с долбоебами вроде этого. Ну просто пиздец. Я не знаю, как это получается, когда я реально захожу поиграть за РП профессию, то я снова попадаю сука на админ жалобы. <звук> Скрылся наконец-таки. Парни пармезан. Но я теперь могу этого дебила, во-первых, пиздануть заслуженно. Ну вот он, он, он, скажите, он как ёбнутый, он обиженный или, или да? Ну ты совсем ёбнутый, что, блядь, такое? Опять ЖБ подал, ну... Я не пойму, какой он ролик неправильно, блядь, мой смотрел, чтобы провоцировать кого-то на что-то. Ну, вот как, блядь, нормально? Нет, все у него. Я хочу себе нормальный домик найти подходящий под магазин оружия. ЖБ на меня, блядь, подал. Пусть сами тэпаются, заебал он меня уже. Не тобой на тебя жалоба, могу забрать. Так, смотри, да, ты достала ковбойку возле фонтана, что является общественным... То есть это ты показал... На... Район, что на этот раз Р... снилось, как снизин из жалобы. И тебя наконец-то забавят. Здоровье, пожалуйста, бля. Смотри, он мне показал демку где ты рядом. Ага. Стоишь, ну, ковбойку, а это и... все, что он показал? Блядь, Слышь, он еще, конечно, хотел на тебя накинуть, но там по большей части из того, что ты его он, он хотел все и... mm, Это все, что ты он показал? Ну да, так да. А, да? А что ты не показал то, что ты НЛР нарушил, про спровоцировал меня прямо в людном месте. Снова начал меня бить кулаками. У меня до сих пор ХП-83%. А, это было на вокзале, вокзал это этот. Нет, это было не а на как вокзале. Как... Вот это было на полянке. Финзо. А ты демгу покажи. Ты же демку показывать любишь? Нападаем. Ну демку возьми, покажи, да, и да, посмотрит. Показывал. Ты видел вот это? Нет, не видел. А что ты обманываешь? О, еще и обманы есть теперь. Но я же жалуюсь на военные нарушения. Ну так показывай демку нарушаю. тогда до самого начала. Я тебе сейчас давай объясню перед тем, как он покажет демку. Мы выходим с жалобы, которую он на меня подал, потому что я его пизданул уже один раз с ковбойки. А предисловие, он меня сам спровоцировал. Я спросил вежливо, где можно отстроить магазинчик с оружием. Он говорит, у себя в жопе. Я ему сказал, да шутишься, ебло сломаю. Он полез на меня с кулаками, я его убил за это. Далее, нас забирают на ЖБ... Я нормально по постарался объяснить, что виноват в этом не я. И после того, как он начал вот так вот провоцировать или с кулаками, ситуация в принципе и, да и из РП такой, вышла. Там ни хера не из тебя. А что ты не претел, мне рот затыкаешь? Дымку, я да, тебя пока что никто не слушает. Меня, меня как бы чел выслушивает. Так что заткнись нахуй. Так вот. А... В ходе разборки было доказано то, что я не виноват, я его за дело убил, ибо нехуй провоцировать и язык распускать без толку. Вот. Мы только-только выходим с жалобы. Он говорит мне про то, что я буду за тобой теперь следить. Я за тобой слежу. Хотя у него начинается новая жизнь, как он помнит вообще, что происходило в прошлое, не знаю. Я ему говорю, ну, с -э, слижи, с слижишь, но слизывает она. Да. Да да да, да, да, да, да, да. Да, потом мы немножко отошли Я к этой полянке, есть. он достает, э, получается, кулаки, бьет меня один раз, начинает демонстративно микрофон свой заплевывать, и дальше пытается меня ограбить в этом в отеле прямо в подъезде отеля но он это же общественное место нет mm, вообще по сути Смотри, там, ситуация, Ну, вот, в отеле он меня начинает грабить, угрожать да, мне оружием. Там, ну, отель, я решил до мокрухи не доводить и просто а... достал катану, убежал, чтобы, ну, не обходиться лишней кровью. Тем более, бля, я продавец оружия, я пытаюсь на начать свое дело, этот еблан мне мешает, извините за выражение. Так вот, он потом бер берет, доносит на меня менту, типа, у меня там... Катана, у меня там еще что-то э И за мной начинает погоню мент Я достаю катану, чтобы просто не мочиться с ними И убегаю ну, дальше я понял, дальше я понял он это Ну да, дальше я просто в очередной а -а -а. раз его встречаю И понимаю, то, что ну хуй я от них отвяжусь Ну что мне делать, вот за мной там два чела увязалось Два меня запомнили Вот этот вот дурачок и полицейский Надо же их как-то убрать, сбросить с хвоста Чтобы новая жизнь у них началась ну, и меня да, уже да. не знали Я их и ну, ну хорошо, хорошо. <соединяющие> Минбой, у тебя есть а, демка? Так и шлотки, и... Что но ты, блядь, еще хочешь мне привязать ты еще? Ваше Давай ваше все ваше. правила, которые есть еще на зале. Иначе тянуть. что, ты опять на меня менту, так, блядь, улитка, пожалуешься? Улитка. Пожалуйста, тебе, улитка, покажи мне демку сначала. То, под... что у него есть потому что он сказал, что это было. Я в отеле, посмотрю, а был... я пос... я посмотрю и узнаю. сука! Вы понимаете, на что он давит? Он говорит то, что у меня есть обман администрации, потому что я сказал, что меня грабили в отеле, а не в пятиэтажке. А это сука, одно и то же. Это... Если бы я сказал то, что меня укусил комара, на деле меня бы укусила комариха. И мне бы за это вписали, блять, какой-нибудь, не знаю, обман. Это ебло пересмотрело все ролики по админ Тимар которые выпускают на русском языке, и решил делать точно так же. А в итоге что? В итоге он стал просто примером того, как не нужно играть в гаррисмод. О, а ты ли есть пятиэтажка? Да, ты что совсем это. дурак, блять Ты пытаешься так глупо меня слить с сервака? Ой, ладно, я не хотел, блядь. Я хотел реально за оружейника поиграть. Ну какого хуя? Ну ёб... Ну, ёбаный в рот, блять просто. Чё там по правилам есть? Как мне его расхуярить, а? Давай-ка, моя шиза, помогай. Сейчас день приближу. Да, хорошо, но у меня есть одно предложение. Какое? Да, это не тебе предложение. Я тут вообще ничего ебать не должен. Же будет проис... Ты же решил докопаться и заправил. Блин, открыть профиль. Может, у него аккаунт есть там какой-нибудь? Ебать ему, чувак, кореша, блять, плюс репы накидали. На вакбане на аккаунт. Серьезно, сука. Русские сюда. Клан лисов. Кто хочет стать лисом, должен пройти обзвон на тест. Здесь только те, кто уважает, любит, дрочат на лисов и все в том духе. Слышь, ты чё, зоофил, что за филш, что сука? Не, я понимаю, там фут фетиш какой-нибудь связывание, преддушивание, на ну, сука, дрочить на лисов, но ну, это пиздец, хуеть Но ну, вы видели в ТикТоке ролики, какие лисички милые, просто ми ми, -ми блять, как они классно вот звук издают, когда они там то ли лают, то ли еще что-то такое. Ну как, блять, на это можно дрочить? Алло, лисаеб. Так, я тут. Алло, лисаеба, говорю, ты что на животных дрочишь, зафил, сука? Так, я дымку посмотрел, там насчет этого, да, у вас озлыха. у тебя возле фонтана у него а это не все. Я единственное, что нарушил это Армин, правильно понимаю, да? Да-да. Да, я мне не о Катани, то что ты ее больше 20 секунд держал. Ну хз, я когда оторвался, я ее убирал. Ну... Мне смысла нету бегать с катаной из оружейника да, да, и светить да. ее на весь город. Я пытаюсь нормально, бля, магазин себе найти. Этот еблан не ходит, мешает лиса Ну так дальше можно, пожалуйста. Что там еще было? У меня по нарушениям друг армит, правильно? Да. Вот это... Ну да-да, к нему перейдем. Он вот пытается мне каждую хуйню навязать как нарушение. Типа вот я говорю отель, а это было в пятиэтажке. Ну вижу. Нет, Он... ввз я не знаю, я не вижу тут смысла. Что такое в вставай, вот шиба. в заблуждение? Да, вот заблуждение. Я тебя сейчас также могу предъявить Вот вот заблуждение. Mm -hmm. Ты говоришь, это было в пятиэтажке, я тебе говорю, это было в отеле. Нет, это в любом случае было в доме, так что ввз я тут... А ты хотел еще, кстати, вот ввести в заблуждение администратора тем самым, что ты с самого начала не показал демку. Ты показал то, что было выгодно тебе, чтобы ничего у тебя не нашли. Mm -hmm. Логичный. будет вот в заблуждение, да это считается как бы вы задав прикольно ну, так, а слушай ну тебя же не просили да, дрочить не могу, на лисов но ты же все равно дрочишь так, алло лисичкин друг блядь не, -не сейчас да нет тут еще до вердикта да? далеко потом оскорбление ввз оскорбление Ну смотри ввз я думаю максималка 12 часов а там да ну бля он ВВЗ. не но ну, хорошо я не отказываюсь от своего нарушения но Представь, если бы я был дебилом И я бы не сказал про всю ситуацию Изначально начал бы просто отпираться Как мог Я же тебе полную картину рассказал Без меня бы он бы тебе не показал Все как было с самого начала Вот у него также нарушено 27.5 да, Любое унижение игрока Как в РП так и в нон РП процессе Кто вообще по максималке В его задает Слушай ну вот для меня Лично унижение моей персоны Находиться с тобой сука на одной крыше вести диалог меня это оскорбляет так, уже. Э -э... я ну, это терпеть не потом, могу да, если админ да, не ну, выдаст да. это я выдам сам потому что ты мерзкий так, сука а -а и противный смотрите смотрите то есть у него ВВЗ плюс 27.1 и плюс этот арбитр нет, он русников не оскорблял. В курсуру, считается ли это выложить? Это считается, я сегодня разговаривал. Или вчера он Погоди, а вот я не разговаривал, я, я этого не знаю. Черно, а, да. смотри, когда администратор показал демку, там, где я в него. где я человека хоргаюсь, это считается как возбуждение? То есть от самого начала, там, где я показал только нарушение игрока, а то, что я его грабил. Алло, лисаеб! Типа. Ты не понимаешь? Я постараюсь Я, я администратор показал Демку, я показала админу только алло лисоёб ты наебать пытался тебе говорю чтоб тебе ничего не выдали а в итоге вот заблуждение ты улетишь на бан еще больше чем я отмечает мне что она сказала только что про что было отрегулируешься вот заблуждение и там у меня нет возбуждения там ничего не написано про дем кто тебе сейчас сказал данил кто тебе сейчас сказал или спрашиваю секунду что она жива на смотрелся только что на братья он сейчас о, сказать, он мне набрал уже. Вот, с он, он не показал часть момента, где он нарушил свои ну, правила. Он показал мне только часть момента, где я вот данный человек был. А чтобы я достигать, я все лучше, он не не, ты пр... я, Что ты отмазываешься, я не могу понять? Благодаря... Благодаря... Кажу, что ты него... <свистит> Насчет ограбления в пятиэтажке. Пятиэтажка является с первого по третий этаж Общественным местом Если открыта одна из дверей Которые находятся Главный вход и задний вход Если одна из них открыта То это уже общественное место Четвертый пятый этаж Это не общественное а, место Тогда место. у меня нету армии да, ДРП Нет, нет, РП, нет есть, потому что все двери были открыты Я выбежал когда Я когда выбегал, понимаешь Там они были открыты Я за собой их закрыл, когда сбежал они с катаной Улитку у тебя снова <с2> <с2> <с2> вопросик, ты, грабил его вообще, ты грабил его в пятиэтажке? Да. Алло, шизик, который на лисичек дрочит, алло, ответь мне, нахер ты это делаешь, ты себя глубже закапываешь, не это твой уровень Сейчас не армит РП, а 3.9, а криминальные действия в общественных местах И ВВЗ еще, потому что он даже сейчас пытается напиздеть, он не знает он даже защищает? уже что делать там Любой окон в ответ администрации обман администрация. Да, да, да, да, да, да. Ой, блядь! Ребят, вам еще нужны доказательства того, что потерпевший я здесь, как минимум, типа, не он. Сука, да ты глупый, ты что не понимаешь, что ли? Между первым и вторым этажами вроде, если это так называется. Вроде. Алло, Лиса Дрочер. Улитка. То есть первый этаж там где двери есть, квартира, а не там где двери вход. Ты себе глубже яму копаешь. Я, ну, я тебе сложно коротко там есть две квартиры и большая короткость. Ладно, и, я понаблюдаю за этим. Это, это, коридор, это цирк, блять. И спуск вверх. Жаванна, смотри, ты сказал то, что действия в криминала когда будет открыт главный вход и... Вы мне только что по-другому немного объяснили. Вход, который этот был задний, да? Так ты сказал сейчас? давайте просто покажу, вот тебе какой он. Да. Смотри, да. смотри, смотри, смотри, на демке все видно, то, что там был главный вход, насчёт заднего... Ну так в чем проблема? Просто баню его. его нарушение за у тебя в Да чё ему объяснять, он ни хуя не понимает. Ч объяснять челу, который ну, на, покажу, на животных покажу. дрочит, сука, ч ему объяснять? Так, все. Вы его группу посмотрите в стиме да клан лисов, блядь. Это клан лисов, здесь только те, кто уважает, любит и дрочит на лисов. Хорошо, все, сейчас, а, мидбой, я вас баню буквально 10 минут за ТРП. А вас, улитка, баня более чем на 5 часов за несколько раз на ПЗ, а также... А... а вы уже не стакаете? Шап... Да, тогда тебе максималку, да, блядь, дадут, 12 такается, часов, Уз... увидимся завтра. Оно не стакается, но я сам... Ну давай 12 дал он уже несколько раз-то правила нарушил, пока пытался Все. меня очернить. Подожди, пока вот его не манья, вот улитка. Да дань, да дань, да дань, дань, дань. Вот а ну тебе надо было вот за мной бегать, меня, меня заебывать, а? Таро закроем бицу без. Подается секунд. Да, ну, ну, ну че ты нарушение? начинаешь оскорблять Даль, меня ты не зачем? Не, раз. Раз. не надо подождите, не надо подождите, бандер. Да, ну послушай, я с тобой нормально разговариваю, ну но зачем оно тебе нужно было? Вот зачем ты бегал за мной? Да за зачем ты это делал? Не Рис надо, блядь! Перечис не надо это, мой сын! Ты его забанил, что ли? Я его забаню сейчас за Да а, не надо, подожди, не блядь! Я? Да дайте мне с ним поговорить, пиздец! сейчас забаню. А он ливнул с игры. Как ты с ним поговоришь? -то? Да у меня Дискорд его есть, сейчас подожди. Ладно, тогда <сосы> да давай давайте <сосы> ему наказание <сосы> за все, что он <сосы> сделал. И там говорят о и Сука! Так же почему? Сейчас скажу точно 40 секундочку. 2230 минут. Ух, блять зачем Мисклик. То есть мне с этим гением мыслей больше не поговорить. Ладно, разбан. 10 минут, а его насколько пизданули-то мне вопросик такой. Насколько это чучело улетело мелкое? Interest. День, 13 часов и 10 минут, блять На полтора дня его, короче, больше, чем меня забанили Ебануться И понимаете, я не провоцировал его никак Он сам на это пошел Сознательно Чем это отличается от моих прошлых роликов? А тем то, что я, я здесь реально пытался сейчас отыграть продавца оружия Я только зашел, поспрашивал у людей, где можно взять себе построить магазинчик И все Э, э, в чем Пройдете, дело? И... Куда? Ты что делаешь? А... вас Это не закон. У вас нет Эй, подожди, давай я сейчас объясню. За мной давай объясню. Давай объясню, давай объясню. Да постой. Давай. Хорошо, Сняйте. Ты же при обыске увидел это как донатное оружие. В... в курсе нет? Раз да, но там написано донатное оружие обычное. Мне обычного нету никакого, а донатное я не достаю. Не, не, не, не, не, не надо, не надо, а, уйди, уйди, уйди, уйди. Да, я объясню просто. А. Просто, <свес> если бы я его достал, <свес> то, <свес> <свес> <свес> то да, ты бы на меня основано бы быканул. Но а сейчас нет, я я ж не делаю ничего Если бы ты его увидел ну, в руках ладно. у меня, все в порядке, ты просто, ну, в следующий раз осторожнее, чуть будь внимательнее. Кстати, у вас еще есть что-то жёлтое? Что-то -что жёлтое и большое. Я бы с радостью купил. сука. Он знает, он в теме. Он хорош, да, он в порядке. Да что за... Что ты делаешь? Что дурачок? Эээ, блядь, Помогите нахуй! Он меня стрелял. Сама защита. Я защищался. Меня вот что-то мне экспанс а пой начал сжимать. Такой него значка нет, это поддельный один. А, Ага. Ага. Ага. И Я нахуй прыгаю и по башке, А ничего, что лицензия-то на оружие только распространяется. А можешь это пойти прогуляться пока что. Есть что-то дешевое за Ты хотя бы. Ну, вот что да что-то в таком пределе. Ты Дигл одна штука. Давай, давай, Дигл тогда. Можешь <свят> мне тоже дигл? Можешь мне <свят> <я> тоже <свят> <свят> дигл. Чал. Ну-ка, подождите, постойте, сэр, постойте. Ойдите отсюда. Отойдите, отойдите отсюда. Вот, вы в костюме отойдите отсюда. Что он хочет от меня. Ага, еще так. Супер, ну, да, давай. Если да, сейчас... да, буду... да. у да, если у неё что-нибудь. За шкерею все этих типов. По правилам так можно делать. Все в порядке. Вот законы города. Давайте почекаем, если они тут есть. Законы. Запрещается убивать граждан города, иметь при себе оружие без лицензии, иметь денежный подождите итак ребята челик от которого я убежал на катание это если что не феррп здесь так делать можно этот челик хотел меня посадить за то что я торгую оружием без лицензии но в законах города не предписано что на какой-либо бизнес она требуется и это регулируется ребята только мэром то есть если мэр пропишет в законах города что на торговлю нужна лицензия а у тебя ее не окажется то ты уже будешь торговать не в магазине оружия а в тюрьме и не оружием а своим еблом этому же дурачку нужно было до кого-то докопаться он вообще не хотел слушать никаких аргументов и доводов иметь при себе оружие без лица у меня еще и повесит лицом к стене лицом к стене почему я и так стою у стены но ты меня закуешь на ручники но мне надо ты мне объясни что такое во первых у вас федеральный розыск, а что я сделал такое? Войну развязал. Да, в федеральном розыске, сэр, лицом к, стене. Лицом к стене, сэр. Да и я встану лицом к стене, ты мне объяснишь, в чем случилось-то а дело. А вот когда вы станете лицом к стене, когда я вас буду арестовывать, тогда я вам скажу, причину. В смысле, так может быть, ты не по той причине меня будешь сейчас вязать, нет? Сэр, я вас знаю, по какой причине вас отрезать. Ну по какой? Ты мне ее хотя бы назови. Я-то встану, если она действительно. А с, с каких пор она нелегальная? У вас лицензии нет не сказано то что нужно иметь на это лицензию я не держу оружие в руках ты понимаешь да, нет это... стене, стене, встаньте, встаньте. но сейчас. ты меня хочешь арестовать по тому закону которого нету ну пойдемте ну хорошо подождите ну лицом стене останьте я сейчас пойдем по оружию может быть может быть и я не пойду посмотри открою законы закон действует всегда свар действует... то есть ты меня уже второй раз просто так заковываешь серьезно я вас, не, я вас не закол, я веду вас. А что ты, блядь, делаешь? Делаю, мне, Сэр, если мне лично не верите, я вообще... а, Мне? Я понял, ты что... мне лично сам не веришь. Он, я он, тебе а говорю он, про, штуки про штуки то, что в законах говорит, об этом что? не написано. Что ты делаешь? Сэр, я вам по тебе, разум я разум тебе по с НРП говорю, я твой рот ебал. Пошел нахуй. А. Ага, пану НРП. Ты, то есть Всегда, да? Подавай жалобу, разберемся. По ну давай, пиши жалобу, блядь. Спокойно, чё, у тебя... Это... Ты... Давай, говори мне, дальше там по Ну-НРП хуню какую-то втираешь. Подавай жалобу, блядь, и дальше иди со мной там разговаривать. Шизик, блядь. Сука, законы открой, посмотри, там нету ни слова о нелегальной торговле оружием, без лицензии, которая наказуема. Там сказано, что носить при себе оружие. У нас оружие. мэра нету в городе. У нас мэра Вы в городе нету Вы курсе, что не по РП, по дефолту это по... Где написано об этом? Да, забирайся. И вот это а вот, дражнина, да, забирайся. Смотрите, у него получается автокликер, во-первых, Докажи. В трх оскорбление. Хорошо, сейчас на демонстрации экрана у меня записано. То есть у тебя на демонстрации экрана видно, что у меня на рабочем столе и что на экране происходит. Серьезно, ты это Нет, хочешь т. сказать? Когда, понимаете, с такой скоростью невозможно развязываться без автора. Товарищ администратор, пойдмте дискорд, я вам покажу. Uh -huh. Ты серьезно? Стоп, а если у меня не будет автокликера, то у тебя будет получается в заблуждение, правильно? Нет, сад, на, на демонстрации экрана тщательно видно, что это ты... Тщательно видно, что? В диспетчере задач процесс открытый. Сейчас, если они у меня автокликер найдут, ну, это пизда будет вообще. Ну, у меня пальцы мощные, они натренированные, пиздец. У меня пандеры появились неделю назад, сука, я руки тренирую, чтобы хоть как-то мог я пальцами двигать. Блять, если про знала бы про автокликер узнала бы, Ну, я... Мне бы, ну... Нехорошо бы пришлось по жизни. Ч, пруфы есть того, что у меня автокликер? Пруфы это есть, просто админ Ну пруфы это какие? Я тебе показывал, что мне у меня на компе? Дем, господи, у меня демка есть. Сэр, с такой скоростью невозможно кликаться. О чем вы? В это смысле? невозможно. Ты че, девочки никогда как не теребил? Без, без прочих, сэр, я, я, я, вам даже больше скажу, у меня на, у меня на мышке сикс два клик. Я когда. Я тебя поздравляю, мне он нахуй не нужен, потому что у меня пальцы в порядке. А? да все сейчас... что да все факты кончились или что? меня за автокликер пытаются взъебать хотя у меня вон в процессах ничего такого нету это ж, ну экзешник какой то правильно нет что блять тут такое у меня? где тут автокликер но я не знаю может по алфавиту по имени поискать А Тут да до жена нихуя нету, сука. Все, я закрываю жалобу. Здесь я не увидел нарушений, все. Как я разбираюсь. с такими вещами только старше вместе находится разбираться. С какими вещами? Ты сейчас совсем ебнулся. С автокликером. Сказали, что с таким, только разбросить. Бля, да ты докажи, что у меня есть автокликер. Может, давай знаешь, как я сделаем? Меня ты меня обвиняешь? И ты вводишь же заблуждение администратора, у тебя получается нарушение ты уже. Есть. Программы, такое невозможно сделать. Ну давай закуй меня еще раз и я тебе докажу, да, что возможно. Хочу... Не, подожди, слышишь, я тогда его сам забаню. Я его тогда сам забаню. Сейчас особо в РП процесса не встревай. Ты чё, тут? ты чё тут? Что? Давай ладно, еще раз отрепетируем заново. Привет! Ладно, еще О, раз да? попробуем. Привет. А вы кто? Ну, Теперь я не знаю, мы... не учили, может да. быть. На привет отвечать также приветствуем. Не <звук> меня учили, не Они мне, блядь, покоя дадут хотя бы раз? Нет? Ну что это за хуйня? Блядь. Еще один жалобу на меня пода. Дайте, блядь, поиграть нормально. Вы заебали меня уже. Привет. Ой, Ничего тебе надо. До свидания, у меня рейдбанка. Причина. По какой причине ты меня сейчас вытерпортировал? Сейчас остальные поток просто фраз, не связанных между собой. Послушай, я тебе выдаю бан за ввод в заблуждение администрации, ты попытался обмануть администратора, Какое но ничего вот не получилось. Мне... Я... Какое ввод заблуждение? Вот. Я по администратору сказал, этим разбираться только выше. Да, да, да, да, да. Он сказал, что я этим разбираться не могу. Это не, вот, это не вот заблуждение. Ты на уверенных щах утверждаешь, что у меня что-то есть из ПО. У меня этого нету. Господи, ну потому что у меня есть демка, на которой это видно. И мне сказали, этим разбираются, это нет, этим нет, нет Ты врешь, ты врешь, ты врешь. Показ... Ну, мне показывают. Ну, мне Я. Где вру? Где ты где врешь, ты врешь. А кивас ты, врёшь, ты врёшь, что может, ты и Ты врешь. 10 часов бана, Я заебался уже тебе объяснять адекватно. За что? Так и за что, господи, нет, подожди, не ну, за что? Я Да не буду ожидать, нихуя, я так, не хочу с тобой говорить. Нет, за что? Бля, ты до меня доебываешься, потом подаешь на меня жалобы, пытаешься обвинить в том, что я не делал, а потом удивляешься, почему же я хочу за. Банить теперь, да? Где я тебя в шоу, ты не делал? Все, одинаково. Мне показалось, что у тебя Да, ну крестись, блять, значит, раз показал и заебал меня уже. Мы ну тебя жалоба. МП4 там типа, какой-то. О, жалоба на, да ну, вот, на ферр потом тебя наставлю оружие и ты достал в ответ. На Катану не распространяется. Запятая, это была Катана? А да, что ты сразу не сказал, что это была Катана? Это была Катана? Без... да... Ну так Катану не распространяется право в ЕРБ, да. только поварденник. Ты мне сказал, то, что он просто достал оружие, а про Катану не сказал ни слова. Нарушений нет. Так, я надеюсь, в этот раз у меня получится магазинчика отгрохать. ну, типа отгрохать. Алло? И вылези из туалета, что такое? Вы оружие. А, да, да, извиняюсь, да, да, в торговом центре. Еще раз извини. все, все, все хорошо. Пишем, Одну а штуку у нас. Прошайничество, вопрос. Тысяча долларов. Да, пожалуйста. Иду. Отдал уже. Я отдал вам. Здравствуйте. Я вам просьба. Ну, бери, бери. Можем зайти, пожалуйста, да? Мы пришли на прессовые ну и напоследок, вот вам немножечко материала из самой-самой сырой версии умного дома. Тогда дом еще не обзавелся искусственным интеллектом и не мог распознавать, когда нужно взрываться, а когда нет. Ладно, вы хотели РП? Я, блядь, сейчас придумаю РП. Бля, у меня есть сленки? Нету? Вот мне интересно. Могу я сейчас себе сленки позволить? Оружие. У меня магазин получится, ребят, с подвохом. Оружие продаю. Покупаешь и нужно. Хорошо Ты Повнимательнее чуть посмотри Вот туда Туда, туда, Пошу. туда Сука, нормально не продумать вообще. Я понял, что мне нужно делать. Я, кажется, допер. Но мне надо прям это хорошо проработать. Ну, давайте для интереса вот чисто. Куда она вот достает? И если я вдруг уберу её... Тогда сделаем блок из дверей. Ну, я думаю, двух сишек хватит вполне. Надо будет это еще продумать. Я чуть-чуть попозже открою пару сек, ребят. Я вам продам и отдам все, что я нужно. Стреляю. Первый тест не удался. Надо сделать еще опыт. Видимо, что-то я сделал не так. В моих подсчетах кажется что-то было неправильно. Да, я сейчас открою вам. Блять, я сейчас спотею нахуй, ребята. Народ? Я не хочу, здравствуйте. Да-да-да, привет, привет. Так. Здравствуйте. Магазин открылся? Здравствуйте. Да-да-да. О, отлично, отлично. Здравствуйте. А с барной слезье вот так вот будем говорить. Здравствуйте, да-да-да, что такое? Минимальный автомат, сколько стоит? Ящик или поштучно? XM будет стоить 25 тысяч ящик. Выйдите, пожалуйста, пока что. вопрос, что это было? А, я даже не знаю, я даже не включал ничего. Видимо, грязная бомба дала сбой.